Привет, меня зовут Артур Роуз. В этом видео мы поговорим с тобой о раскрутке в Instagram. Разберем, какие виды и методы раскрутки в Instagram бывают, стоит ли покупать накрутку либо ботов, какие сервисы лучше всего подходят для раскрутки, что эффективнее всего и как автоматизировать раскрутку в Instagram, чтобы сэкономить ваше время. А также в конце этого видео урока тебя ждет конкурс. Поэтому досмотри обязательно видео до конца. Как ты думаешь, какие методы раскрутки на сегодняшний день существуют? Обязательно напиши свое мнение в комментариях под этим видео. Мне безумно интересно и я их обязательно прочту. Ну а мое мнение, что всю раскрутку в инстаграме грубо можно поделить на три простых способа. Способ первый. Ты можешь либо купить у кого-то рекламу. Второй способ это сделать совместный PR. И третий вариант, который набрал в наше время хорошую популярность из-за своей простоты, дешевизны, доступности и эффективности – это масс-фоллоуинг. Масс-фоллоуинг означает, что мы массово подписываемся на людей, а взамен люди подписываются на нас. После мы отписываемся от людей, так как на подписку в Инстаграм стоит ограничение, а потом снова подписываемся и так процесс повторяется постоянно. Это самый доступный и довольно хороший метод раскрутки, поэтому я его советую. Зачем, как вы думаете, вообще нужно накручивать ботов или людей с помощью различных сервисов? Ответ очень прост, друзья. Это важно делать в самом начале, пока у вас нет хотя бы критической массы 10 тысяч подписчиков. Дело в том, что не важно, покупаете ли вы рекламу, или с кем-то сотрудничаете, или пиаритесь, или делаете масс-фолловинг. В любом случае, люди, прежде чем на вас подписаться, будут обращать внимание на то, сколько у вас уже есть подписчиков. Если у вас есть хотя бы 10 тысяч подписчиков, то у людей включается стадный инстинкт, и они тоже подписываются на вас. Конечно помимо ваших подписчиков важен и ваш контент он должен быть качественным, но и подписчики также играют огромную роль, поэтому друзья. В самом начале пока у вас нет хотя бы 10 тысяч подписчиков вам нужно их как можно быстрее накрутить что касается покупки ботов я крайне не советую делать этого это неэффективно и деньги будут потрачены впустую я бы советовал воспользоваться в начале сервисами соцгейн и 1 грамм я рассказывал о них в предыдущих своих уроках как ими пользоваться если ты еще не смотрел данные уроки то обязательно это сделай ссылка на эти уроки будет в описании под этим видео именно на этих сервисах сидят такие же живые люди как и вы и когда вы делаете через них раскрутку то вы получаете живых людей они могут стать и вашими клиентами если скажем вы в инстаграме ведете бизнес но эти сервисы стоит использовать только в начале для быстрой накрутки первых подписчиков а дальше я советую переходить на сервис Bootup Me. и с его помощью друзья можно творить чудеса это очень серьезный инструмент я уже неоднократно рассказывал и показывал как пользоваться данным сервисом и на что он способен, обязательно пройдите по ссылке в описании и посмотрите о возможностях данного сервиса. Сервис BootUpMe платный, он стоит 6000 рублей в год. Но у данного сервиса есть демо доступ, через который вы можете попробовать и проверить насколько мощный данный инструмент. А также если вы вдруг поняли насколько это классный сервис и насколько дешевый, то при покупке вы можете ввести промокод ArthurRoses и получить дополнительную 10% скидку. Промокод будет также написан в описании под этим видео. Итак, друзья, вот так выглядит сайт bootup.me Значит, ссылка будет на него в описании. Вы сначала нажимаете на кнопку регистрации. Регистрируйтесь. После этого заходите в личный свой кабинет. Наверху, слева в окошке, будет кнопочка установить Butup панель. Нажимаете ее. Панель устанавливается, браузер у вас просит разрешение перезапуститься, перезапускайте его, потом нажимаете запустить бутап панель, слева открывается окошко, вводите свой e-mail и пароль, входите в свой кабинет и тут будет три папочки стандарт про инструменты. Значит подробно об этом всем я рассказывал в своих других видео уроках от и до разбирал прям каждую кнопочку, поэтому смотрите предыдущие мои видео уроки. ссылка на них будет также в описании. Что же касается этого обзора, то вкратце, где что находится. Вот тут нажимаем значит, на кнопку цены и нам нужно два пакета. Пакет спец и пакет автопойнк, значит нам нужен сразу пакет спец и автопойнк, запоминаем друзья. Пакет спец это профессиональный пакет спец, в нем можно автоматически подписываться, отписываться от людей, лайкать ленту для того, чтобы поддерживать активность аудитории. Да? Ну то есть, скажем, у меня там э, я подписан на 7000 людей, я не могу каждого лайкать, я запускаю лайкер ленты и он автоматически лайкает людей, э, тем самым поддерживается активность моей аудитории. Когда я выставляю пост, то аудитория на него хорошо реагирует, потому что я выставлял всем лайки, соответственно мне тоже ставят также лайки. Также с помощью данного инструмента, если вы допустим ведете какой-либо бизнес, а, можно брать, взаимствовать, так скажем, чужие любые базы любых аккаунтов. Как это все делать я тоже рассказывал в предыдущих видео. Смотрите их. Что касается стоимости данного продукта, стоит он в год 6029 рублей. Но если ввести промокод, как я говорил ранее, ARTUR ROSES, то скидка будет 10% и стоимость будет 5500. Значит дальше. Этот промокод можно вводить в принципе в любой продукт, но вам не нужен любой продукт, вам нужен только пакет спец и пакет автопоинт. Пакет автопоинт вообще стоит копейки. 800 рублей на 30 дней. Одного максимум 2 месяца вам достаточно. Вводите также сюда промокод ArturRoses. Я его напишу значит, в описании под видео. Пишется Артур нижнее подчеркивание Розы то есть Розы да, потому что я занимаюсь цветочным бизнесом. Стоит с промокодом 720 рублей с копейкой. Также есть демо доступа во всех пакетах и пакете спец. И здесь демо доступ в 2 часа абсолютно бесплатно Ладно, поэтому протестируйте, посмотрите как это все работает, но чтобы разобраться как это работает и понять прежде чем нажать демо доступ, посмотрите все мои видео уроки. А то вы активируете демо доступ, не поймете что куда нажимать, демо доступ у вас быстро пройдет и вы даже не попробуйте данный сервис. Ну так вот друзья, автоматизировать вообще процесс раскрутки в Instagram можно с помощью одного инструмента это bootup.me. С помощью него можно делать самый эффективный инструмент в раскрутке инстаграме на сегодняшний день это масс фолловинг. Именно этот сервис, именно этот инструмент является на сегодняшний день самым лучшим, самым дешевым и самым качественным. Итак, если ты досмотрел это видео до этого момента, значит ты получаешь бонус и можешь участвовать в конкурсе. В честь 100 тысяч просмотров на своем канале я устраиваю конкурс. Главным призом которого будет неделя бесплатной раскрутки в Инстаграме. Победителей будет трое. Определим их рандомно. И также все трое победителей получат мою личную консультацию по скайпу по поводу раскрутки в Инстаграме. Моих личных рекомендаций, чтобы развитие и результаты пришли намного быстрее. Итак, для того, чтобы участвовать в данном конкурсе, что нужно сделать? Нужно сделать три простых действия. Обязательно нужно подписаться на канал, оставить комментарий под этим видео, что я хочу принять участие в данном конкурсе и поделиться этим видео с друзьями в Ютюбе. Напоминаю, друзья, с вами был Артур Рус. На своем канале я рассказываю о бизнесе, о заработке, о маркетинге. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под этим видео. Желаю вам крутой, быстрой и результативной раскрутки в Instagram. До встречи в следующих видео уроках. Пока!